Недавно у нас прошла Платинум встреча инвесторов, на которой мы собираем большое количество участников. И на этой встрече нам удалось познакомиться с одним из инвесторов, который, находясь в регионе, реализовал стратегию коммерческой недвижимости и уже достаточно давно вышел на пассивный доход и закрыл цели по пассивному доходу. У нас есть клуб инвесторов, цель которого 1000 инвесторов с пассивным доходом в миллион рублей в месяц. Ты уже, в принципе, давно перерос эту планку, но, тем не менее, ты к этому клубу присоединился. Зачем тебе это? И нам стало интересно с ним поближе познакомиться, задать вопросы. Для того, чтобы понять, каким путем он прошел. Занимал у своей теты родной 2000 рублей. Это нужно будет вырезать. Какие, возможно, препятствия, ошибки он совершал и какие дальше у него цели? Ну, бизнес, это еще, говорю, называешь крупно, было такой покрывало на асфальте. Сам с маленького городка, из-под Иркутска, Черемхова. Город маленький, 50 тысяч населения всего, но очень уютный. У нас очень красивый город, и, кстати, по скульптурам занимаем второе место в стране. Все прорывы, которые у меня существовали, они начинались с того, когда я начинал платить самому себе. Можешь поделиться, примерно какой доход был у тебя тогда, когда вот ты только начал ну, вот, откладывать по 10%? Начинал со смешного. За, занимал у своей теты родной 2000 рублей. Когда ты понимаешь, что есть какой-то доход, это всегда было в моем понимании, естественно, и нормой, что нужно какой-то доход оставлять себе. Потом я узнал о этих нормах 10, То 15. То есть у тети пересчитал доходы? Не-не-не. Это я занял, я имею в виду на бизнес. Как бы -не. с него начал, заработал, как бы, тому что э, мне не досталось ничего не ни по наследству mm -hmm. там все что как бы скажем достиг я это своим только умением опытом и трудом у нас в горном весело такое таблица и была зарплата там такая-то зарплата такая-то и вот для меня для начала бизнеса было первоначальным интересом скажем так что я сам буду лучше работать но вот пусть эту же сумму буду зарабатывать но буду сам Ты занял 2000 рублей у тети вложил бизнес что с ним случилось ну, бизнес это еще говорю называешь крупно было, было такой покрывало на асфальте на рынке и там что-то как бы это мой первый опыт знаешь я поехал купил на все по моему деньги насколько помню Радио такие закупил. Мне очень нравились радио такие миниатюрные. Я купил все, все, на все эти деньги радио. Это какой год был? 97-98, mm -hmm. наверное, год это был. У нас комплект, такая известная компания была по-иркутску, компьютерной техникой занималась. И предложили, ну сейчас типа это называется франшиза, там был представителем. Mm -hmm. Но нужно было со своими деньгами зайти. Насколько помню, было около 3000 долларов. Если бы это не было денег, то я бы никогда бы не смог стать представителем. Mm-hmm. Когда появляется возможность, ты можешь зайти. Если этого нет, сейчас уже понимаешь, то как бы ты бы не хотел, у тебя это возможности. И она может и есть возможность, но ты ее не можешь ухватить, так скажем. Как сейчас то же самое с коммерческой недвижимостью. Есть хороший объект, угу. есть сумма, можно ее с хорошим дисконтом взять. А в итоге вышел ты из этого бизнеса с плюсом а в ноль или в минус? Однозначно с плюсом. То есть были очень хорошие обороты. как бы Сейчас уже не секрет, там как бы ну, по 3-4 миллиона в месяц такая достаточно угу. хорошая оборотка была как бы а в тот момент ты использовал вот это правило откладывания 10 процентов от да я вот уже тогда ну там даже не 10 процентов там наверное вот как раз реально если хочешь как-то более сильно шагать там уже я откладывал посерьезнее сейчас с процентом соотношения трудно сказать но ну, наверное порядка 50 процентов то есть mm -hmm. того дохода который мне достаточно его хватало и я вот процентов 50 уже прям плотно Супык. замахнулся на инвестиции так скажем и следующий шаг получается был коммерческая недвижимость. Как пришел к этому шагу? Ну, С 2010 -го года я уже плотно начал заниматься, начал присматривать коммерческие объекты. Один я, скажем так, купил, уже был готовый, а два я строился. У меня есть хороший партнер, Геннадий Анатольевич Эйсмонд. И те деньги, которые я откладывал не просто под подушку, а нюс как бы к нему. У него достаточно хороший тогда был процент, там 22 процента mm -hmm. годовых, и сумма росла и подготавливалась как бы. Использовал ли ты кредитное плечо или же просто за капитал купил? К сожалению или к счастью, я не знаю, честно говоря, никогда не использовал кредитное плечо, но я понимаю, что без него шагать очень трудно. Своими средствами подготовить и набрать капитал какой-то, чтобы шагнуть дальше, очень тяжело. То есть это временной ресурс съедает mm -hmm. Поэтому сейчас я плотно его рассматриваю. А можешь поделиться вот именно с коммерческой недвижимостью? Вот а, первый объект, сколько квадратных метров был, как ты выбирал? Я его не выбирал, просто как-то слух прошел. Там было в нашем помещении там достаточно много сильных коммерсантов сидело. Ну, я подошел э, к управляющей, оказывается, это была ООЖ, там было 40, по-моему, акционеров. Я просто разослал всем предложение хорошей выкупной стоимости и благополучно выкупил так вот помещение все полностью. Ты благодаря вот этой сделке сумел создать себе определенный пассивный источник дохода. Какие осознания были и ну, что, ну, какие следующие шаги ты и выводы сделал из этого? Знаешь, когда вот все деньги тоже зарабатываются, как-то все сюда в бизнес и складываются. Потом я уже намного позже услышал такую фразу замечательную, что бизнес-то не столько, сколько ты вложил, денег туда, а сколько ты туда вытащил. Uh -huh. И знаешь, это, меня это было прямо открытием. <с> Потому что всегда все, что зарабатывалось, все в бизнес. Все, что зарабатывается, все в бизнес. Важно, если у вас существует бизнес, и вы рядом а, выстраиваете какие-то активы пассивных источников дохода, то ну, многие совершают ошибку, объединяют это в общий это пул. И дальше ну, какой-то из проектов начинает быть донором. Очень важно вот mm. прям разделять их а, отдельно и рассматривать как две разных бизнес-модели, и при том, но не подкармливающих друг друга. Вот И очень круто то, что ну, ты... Прямо ты очень здорово в этом отношении сказал, что это потом приходит, что действительно и собственник, и директор, но ну, это все с опытом потом mm -hmm. уже приходил и понимаешь, осознаешь, что это нужно все разделять. А следующие шаги еще по инвестициям можешь поделиться, что еще? Есть, вот как бы я вначале сказал про газету, на самом деле один из тех проектов, который позволил мне отработать его изначально очень хорошо, в этом году уже 15 лет, как бизнес работает и уже, наверное более так плотно без меня те же лет пять уже прямо я вот буквально на уровне звонка там раз в неделю то и реже созваниваемся все остальное на автомате я запускал газету пять раз пять раз были Зиминские ведомости, тут городок я упорно выпускал, вот он больше тысячи тиража не идет, и все, вот я его выпускаю, выпускаю, он никак не идет, как бы, это казалось бы, ну все, вот э, сломался, и, ну тысяча тираж, это абсолютно он себя не окупает. Я запустил газету «Как живешь, пенсионер» называется, и тут просто это был, что называется, бомба взрыв я выскочил на тираж там 25 тысяч, это колоссальный тираж казалось бы ты выпускаешь в этой нише вот именно в этом бьешь бьешь бьешь не проходит но чуть поменял контекст в другом направлении у тебя мана небесно сваливается то есть насколько важно не отступать когда ты не получается что-то отступи попробуй другим ходом зайти Сейчас отсюда я там больше, даже как бы, в Иркутске что-то какие-то проекты делаю, но мировоззрение реально расширяется. То есть нужно однозначно выезжать, выдвигаться за границы своих территорий. Иначе вот, ну, это, скажем, потолок твой, который рано или поздно тебя съест, особенно маленький город. Ну, потенциал ну, малых тем не менее тут а, тоже надо понимать а, то что даже в маленьком городе можно построить а, хороший бизнес а, построить инвестиционную деятельность потому что но ну, часто бывает нам пишут то что мы в регионах это в москве у вас там работает да там или в санкт-петербурге или в городах миллионников а ты яркий пример когда в городе 50 тысяч человек маленький город совсем да. да а можешь вспомнить свои такие самые большие провалы ошибки которые ты совершал и какие выводы из этого, возможно, сделать Ты знаешь, они больше связаны на самом деле с тем же сетевым бизнесом, как не прискорбно. И как бы мне привлекло то, чтобы как бы там можно заходить и в инвестиции, в том числе стать акционером. Mm -hmm. мне больше это в этом бизнесе под подкупило, и я зашел достаточно крупной суммой там в эту, этот, ну и благополучно это все схлопнулось, mm -hmm. скажем так. Ты, получается, зашел на большую сумму денег, да? Это как раз но тоже одна из ошибка вот которую совершают э, некоторые инвесторы не диверсифицирует активы потому что когда есть очень крутое предложение от которого ну реально вот прям его нужно брать угу. вот здесь нужно чуть-чуть э, немного сделать несколько шагов назад посмотреть эту ситуацию в общем и ну Тест-стратегию какую-то провести в моем случае это как бы как было с рисковым инструментом. То есть mm -hmm. я попробовал, но не получилось. Это никак не сказалось на моем уровне жизни. То есть ну, был опыт, так скажем, Конечно. грустный. У нас есть клуб инвесторов, цель которого тысяча инвесторов с пассивным доходом миллион рублей в месяц. Вот. Но насколько я понимаю, ты уже в принципе давно перерос эту планку, но тем не менее ты к этому клубу присоединился. Зачем тебе это? Нужно погружаться туда, где есть окружение. И если есть окружение такое благополучное, скажем так, с инвестициями, с возможностями, всегда твои возможности начинают прямо, как на дрожжах, скажем так, расти. Я вижу, что там есть люди, которые дают возможности, могут дать инструменты, могут дать инвестиции, в том числе привлечь. Поэтому, скажем так, окружение рулит. Это точно. Давай представим то, что, ну, даже не представим, а, скорее всего, есть сейчас человек, который сидит в твоем городе, где 50 тысяч человек, и думает, с чего, ну, с чего ему начать свое движение, и можешь обратиться к нему и дать какой-то совет, какую-то рекомендацию. Всегда, когда приходят люди на семинары, куда-то за знаниями, все хотят услышать какой-то волшебный секрет, пин-код какой-то такой, вот теперь все у тебя поп поперло. Вот прямо архиважно – это действительно начать платить себе, вот откладывать как минимум 10%, но платить себе в понимании, что эти деньги пойдут только на инвестиции, не куда-то там на шопинг, машину или куда-то так далее. Потому что как только денег, какая-то кучка образовалась, очень большие сомнения начинаются, и соблазны. Да, хочется всегда их и куда-то потратить. Потом, когда появляются какие-то деньги, можно поиграть. Ну, достаточно очень хорошие сейчас инструменты, я, кстати, их сейчас изучаю, и вошел в них, это попробовать в IPO, в PIFы зайти. То есть, действительно, инструменты очень рабочие, и очень хорошие показывают результаты на сегодняшний день. Как бы, в моем опыте, там, две недели 40% процентов заработал на вложенный капитал, то есть ну баснословные деньги на сегодняшний день просто. Но здесь а, тоже у тебя есть определенный опыт, а, а нужно понимать то, что это рискованная это стратегия. Это рискованная, и, да. И, ну здесь, наверное, все-таки Вначале нужно создать определенную подушку, а дальше, соответственно, уже распределять это по портфелю. Кстати, тут будет, наверное, реклама вам, что очень хорошие сейчас вы даете советы там, с теми же доходными квартирами. Достаточно можно, ну наверное, не совсем прямо начальный уровень, но достаточно можно хорошо, тем более где-то на периферии, где квартиры недорогие, то, соответственно, можно зайти на таком уровне, что с небольшими вложениями, то есть как первые шаги, особенно доходное гаражи, так ну там вообще, по-моему, чуть ли не для каждого ну, да. бизнес, который можно попробовать начать. А откуда у тебя? у тебя? родители предприниматели? Откуда это жилка? Была? Нет, нет, мама бухгалтер, отец работал там в Советском Союзе продурос был, то есть никогда таких не было, как mm -hmm. бы Просто когда, опять же, был 93-й год, заканчивался обучение, вот все это началось, я просто видел, как люди как-то работают, и меня понял, что мне это интересно. И при этом мне всегда подкупала свобода. То есть свобода в твоем распоряжении, ты решаешь, как заниматься и куда свое время инвестировать, скажем так. А какие ну, сейчас дальнейшие планы у тебя по развитию? Какие цели есть? Цели шагать также в плане инвестиций в коммерции. Но шагать в коммерческом, вот именно, очень тяжело в том отношении, что там достаточно крупные суммы. Поэтому я, когда побывал на семинаре, что на себя сделал заметочку, все-таки доходные квартиры, как факт, имеют быть, попробовать какую-то часть э, себе актива, можно такую тоже попробовать. Тем более, это в Москве, в Сочи попробовать, такие вещи достаточно, я думаю, хорошо должны пойти. Кстати, вспомнил вопрос, который хотел задать, ради чего вообще ну, ты создаешь себе пассивный источник дохода? Это, наверное, покупка свободы времени. Поэтому, когда на определенном этапе возникает действительно финансовая свобода, ты начинаешь как-то наслаждаться жизнью. Идешь, ощущаешь, как то птички, и ты этому наслаждаешься. Идет дождь, и ты тоже этим наслаждаешься. Ты как-то начинаешь относиться более радостно к жизни. То есть ты свободен в этом отношении, и когда ты понимаешь, что в принципе, ты идешь этим же путем, это как бы не то, что закончилось и все как потолок, а дальше растешь, то это тебя тоже вдохновляет и ну, ты растешь. А можешь поделиться, как сейчас проходит твой день? Что ты делаешь? У нас мы детям достаточно много времени уделяем. Там у нас танцы по расписанию, вокал. <свят> у супруги там английский. То есть я тут очень много таксистов подрабатываю <свят>. в семье. <свят> То есть нужно вести, привести спортзал. Я танцами увлекаюсь сейчас как бы достаточно плотно. Там всегда в этом отношении... Я детям твержу, что учимся у тех, у кого... Спрашиваем совета у тех, кто в этом достиг результата. Mm -hmm. И тут как раз вот мы показываем, не объясняем точнее, что нужно быть вот там, хотите спортом занимайтесь, хотите выглядеть, занимайтесь спортом, хотите питаться хорошо, вот не, не ешьте. Мы делаем сами. То есть у нас зеленухи очень много на столе, мы к питанию очень тщательно относимся. Ребенок прекрасно видит, что мы идем в спортзал, мы идем в танцы. То есть мы все время показываем своим примером, как нужно делать, а не как большинство, так скажем, пытаются научить, и... но сами при этом не встают с дивана. Спасибо тебе большое за встречу. Спасибо Было, тебе, да, не забыл. В Сочи увидеться, пообщаться на тему инвестиций. Вот. И, соответственно, если вам интересно продолжить какое-то общение, Эдуард находится у нас в клубе инвесторов. Плюс ко всему, я думаю, что пишите ваши комментарии. Если тема интересна, мы далее более подробно раскроем и проведем совместный вебинар, где Эдуард более... Наверное, подробно поделится своим опытом и что конкретно он сейчас сделает. С удовольствием. Все, спасибо.